и всем здарова ребята с вами я Ванек, и мы с вами с тобой продолжаем проходить gta 5 точнее пытаться проходить пытаться понять что там происходит миссии за тревора вроде как уже ну прошли ну вроде все дальше будет майкл и дальше будет эм, короче дальше будет еще интереснее я хочу тебе сказать друг, так дальше будет еще интереснее а, пятую 5 ищем. Проходим еще. Вот за вот этого вот парня прошли мы, по идее, эм, э, один из магазинов или колонны, 24 на 7. За Тревором мы, по идее, прошли уже с вами. И тут остались только эм, миссии. Сам понимаете кого? Двух персонажей как минимум Ай, извиняюсь ребят мне сегодня надо будет э, во сколько то часов пойти кое-куда и кое-что делать у влезина выйдет новый видосик в два часа сегодня в 14 рот а четырнадцать так Надо китайцам сейчас. Тревор завладел взлетной полосой Сенди Шорса. Там есть ангар для самолетов и вертолетная площадка. Так, на F. Садись. Тревор, садись. Едем китайцам. Я знаю, как до тут добраться. Я же вижу на миникарте там Си. Это Аси это значит китайцы. Едем к китайцам. Амунация, рада представить вашему мачете. Кому только передавать технологию мачета с ручного стояка выглядит в любой драке лучше. Уже в продаже. Ну, короче, когда я за Франклина или буду, короче, когда за Франклина играть, тогда и куплю это мачет новое. Едем быстро, быстро, быстро. Едем, едем, село. На дискотеку извините ребята youtube очень сильно не любит когда я, когда музыку я какую-нибудь другую вставляю не с ютуба то есть он даже когда я музыку эту от gta вставляю он тоже не особо ее любит я бы, вот реально если бы я был бы на ютубе то я бы не не отслеживал бы музыку я бы только контентом занимался и все Работа с контент-мейкерами. Так, стоп, где.. Так. Может надо. Я же кто-то вчера заходил сюда вроде как. Или в основной вход? Для меня ни одна дверь не преграда, ясно? Без собак. Ай. Я чё-то не понял, я. Чё тут не грузится? Не, ну я безоружный, ага. Ликер. тут ничего не грудится а? сейчас извините я ненадолго пройдусь тут э, подожду тут постою место, пока что подожду красивое место yellow Jack Industries. да им и нн Я же псих... Папа псих. Бутылка раз, топор, костец. 3, так 4 4 8 автоматические штурмовая винтовка 9 это снайперка только снайперка и всю а почему бы нет О, во, во, загрузились челики. Не из интернета, правда? Ну, все же. Сейчас посмотрим. <связывая> ты реально мозг дервенчно, Уоллис? Это ты права, Чен. Буквально. <связывая> Давайте видимо <связывая> обсудим условия. Нужно, <связывая> нужно, ну скорее, скорее, <связывая> джентльмены. <связывая> По-моему. Но я так сказал, что моя организация может заниматься большими партиями. И я так сказал, что моя организация надежь поставщик так или нет. В общем, мы будем действовать вместе. А теперь гостить меня колёсами. То мы можем выбрать другое направление. Ферм брать О'Нил. То есть они сейчас... Бля... А, ну, чертовски дерьмо ну тогда выключим Бля... Бля... Бля... Бля... Бля... вот так выпчу ну хоть музыкой чертовски крута но я ребята не люблю я не хочу чтобы мне прилетела ап за то что за использование музыки из игры потому что я знаю что бывает с, не, с молодыми да даже там с не молодыми авторами если они музыку без а, с авторским правом вставляют в свои видео а я не автор музыки пока что, потому что, ну, о, правосторонний движение, ну, по правой стороне двигаемся и со скоростью вроде не в ладах. Алмуси. Район Алмуси. О, Нил. Тревор Твою творчную, свою, а не, сраную говню, чтоб ты сдох! Тревор, это бизнес! это обдобный кретин моим клиентам! Это бизнес, кореш! Хочешь поговорить? Мы все на ферме! Эрни, Эл, Вин, Белл, Болл, Дэрил, Дэн, все наши! Может начали забывать, если ты именно на наделал, потому что я уже не был идти в лабораторию. Ну как вот, у меня остался толстяной, и я уеду. Меня бы тоже на самом-то деле бесил бы, если бы кто-то бы, вот кто-то бы, блин, украл мои буквы. А Они Я не, я, реально, честно говоря, я не желаю этого, ну, Тревор, видимо, этого желает. Ну, поэтому я, я не про себя говорю сейчас, а про Тревора. Грэпсид. Саншортский горный хребет. Блин, выходи ты, Тревор, чё. Эх, пока прогрузится территория. Прогружайся ты, давай. позицию на холме я бы тоже сам то деле был бы снайперская винтовка улучшен прицел глушитель Хотя тут наверное, не нужен даже глушитель как мне кажется А вот сейчас, Фу. вот сейчас, как цен немножко тут пройдет, я уже как, я же эту миссию играл, первым дело надо этого смотрящего выгнать из игры. Я, я только что говорил с этим Тревор. психом Тревором, он идет сюда. Живые дуть в лабораторию, занимайте оборону. Хорошо, надеюсь, эти идиоты его задержат, но от идиотов может ждать всего. Ну что, поехали навстречу с китайцами. О. Так, все. Я-то там... Ай! Не заметил тебя друг, извините, сори, ребята, но я его не, реально не заметил. Так, Тревор, погиб. Enter, повторить. Так, ну тут устранили уже. Этого парня надо устранить и этих. Одного так устранили и двух устранили. Вроде всех устранили, как мне кажется. Цену за патрон возвращайте, ребят. Хоть это и не в Китае, ну реально цену за патрон. Патроны сейчас стоят. Даже, даже не в, У нас не только у нас в стране, но вообще во всем мире патроны стоят очень дорого сейчас. Я так хочу сказать. Да, ладно, нормально, круто, сделали. Лучше сюда немножко засяду, вот так скажем, вот сюда вот он перезаряжаться, Тревор, задумал ты, сфигаль. Немножко сюда. Сос... Вот сюда вот. Да! Ты, Где? Где и кто где стрелял и кто самое главное стрелял вот вопрос самый главный ну, мы будем эту миссию с вами проходить пока it, you, первым делом следящего вторым делом вот третьим делом вот этого четвертым делом вот так нет вот этого Этим, этого, и вот этого, и вот, вот, вот, вот тебя тоже. Извините, ребят, сейчас посмотрю, попрошу. алё ⁇ 92-46. Алло, я видел из них, я не смог ответить. Ну, так-то так. У меня быстро сбросилось. Ничего. Ну да. Хорошо. А, а ясно. Это на 752 заканчивается. Ладно, ладно. Ага. Хорошо. Ну да. Угу. А, да ничего-ничего, просто твой новый номер телефона 92 заканчивается оканчивается или новый? А, да, точно. Ладно, да-да. Угу. Угу. Ну ладно. Пока. Удачи. Ребят. Короче, продолжаем GTA 5. Мне мама тут звонила, напоминала, что я должен это сделать. Блин, ты, ёшка, come, вот и вот я это не я говорю это вы же знаете ребят что It's я культурный теперь фирма моя гранта пистолет пистолет Все кончено. Uh. Все нейтрализовал. Я приду Странные шраны, Анилы ЖАААААААА", ВИР What right. advice? уж точно поднялся как А не Ай. Не, ну, тут я был да я был не прав я не увидел того чела, который тут из-за этих и из за из-за острова на простор просторичной волны который о помп вы дробовик вот лучше вот этот вот возьмем эту штуку возьмем Была бы у меня способность будет такого, эм... это Тих Тревор. Ай, <таспорщик> <таспорщик> <таспорщик> <таспорщик> Хранки разыскивают вас. Я ч, аптечку подобрал? Ну ладно, хорошо. А я обошел дом. С одной стороны, так сейчас. Обойду его тут. Не, ну вы видели, он сам встал, блин, из пепла, как будто феминг, блин. Повторить, конечно же, повторяем. Мне мама звонила и сказала, ну что собираться к тебе хоть и не сейчас, но все же надо проверить. Шорахунта то Юде. Народ, началось. Действуйте. Охранники разыскивают вас. <звы> <звы> а он целится не в ту сторону, <звы> Друг, ты чё дебил? Не в ту сторону цель Блин, они прострел не могут, значит, а я не могу. М? Продолжение Надо будет переделать. Потом. Нет, канистра. Нужно канистру. Сами напросились козлы. Есть yes, будут... Ай, блин, не... Пенсионные дорожки были разрывы. Ну да, тут повторяем, короче. Потому что мы... yes, oh, burn, yeah, Это супер план Тревор. Лучше, чем Франклина. А, не, мне же не нужна... Это... Мне же не нужна аптечка. Я же и так же... Переигрываю эту миссию, в который, блин, раз. Вот реально, упал, Вот в который, блин, раз я эту миссию уже переигрываю, и мне не нужна аптечка. С того же самого места, сраного, в котором я сохранился. Ну, подоходите. горите мерзкий хам! вниз и такой ты парни смотрит на взрыв поэтому и вам тоже совет не смотреть подойдите <музык> Отод... а -а -а -а -а -а. подальше от фирм так она подальше далеко надо отойти от фермы чтобы не сгореть так скажем наверное на дорогу тут на вот этот вот надо просечную А, не, ну тут, видимо, какая-то рыжая, ну, что-то загорелось. Это, наверное, моя тачка, которую я за благополучно оставил там, где-то. Ну, я тоже GTA 6 жду, но только... Езжайте домой. Все, надо дам к дому Тревора ехать и все. Там видите маленькая буковка Т справа, слева точнее от меня, наверное, справа от вас. Вот сейчас направо повернем. Это основные миссии Тревора. Основные задания, которые надо выполнять, чтобы проходить по сюжету. Сюжетку. F. Сюда нет. Сюда даже не заглянуть. Сюда зайти, зайдем. На ну, том и тревор, короче, надругались. Тараканы расплодились, тут я помню. Было в той. Сэндис ГАЗ САЛУН Сэндис ГАЗ СТЕЙШН Везде ход Везде ездящая тачка Ну он стоит, все, я ничего не трогаю. Ребята, он стоит, ни, я ничего не трогаю, как бы вам этого сильно, наверное, не хотелось, но я ничего не трогаю. Ледяной лабиринт в миссии выполнен ну, на Enter продолжить. Эм, так Иди сюда. Ты ведь даже не прячешься. Ну что, дело сделано? Я старался, Тревор. Я старался. Подойди сюда, ладно, бить не буду. Я старался. Знаю, знаю. Я, ты же сказал, бить не будешь. Я сказал тебе, найдешь гребенного Майкла а Таунли. В лос два Майкла Таунли. Одному 83 года, а второй в детский сад ходит еще Мелкий. Я просил воспитательницу позвать его к телефону на всякий случай. Ну, она пригрозила, что вызвать полицию. Я не педофил, Тревор! Заткнись, а то отпердолю. Понял. Так, есть еще что? Я посмотрел всю телефонную книгу. Я нашел кого-то Майкла Десанту. Вот, как, например, тот же. Женат, двое детей. Как зовут жену? Аманда? Аманда? Да. Дебил, да ты гений! Давай, иди сюда. <связь> нет, реально. Никто не сквадет то, что я хочу узнать. Извини, Тревор. Рон, ублюдок мелкий. Идем сюда. Едем в Лос-Сантос. Правда? Не ты, мы с Уэйдом. А я... А ты исполнительный директор Филиппс, Тревор Филлипс Найди нам какое-нибудь дело, чтобы мы могли заработать деньжат. И наведи порядок. Идем, Уэйд, идем. Я сяду за руль. А если станет скучно, можешь притрачить. Шучу. Можешь и отсосать. А мы заморожимся, едем. Доберись до трейлерного парка. Так. Так, стоп. О, вот тачка. Но она едет не туда, блин. Вон тоже тачка, но она тоже едет не туда, блин. Не стой на пути. Понятно? Выгода, блин. Выгода, ты, твою мать. Бж! Так, так, ты... погода, блядь! Хоть, как так, и так, у так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, 29 раз... Да, блин, черт. Ничего... Может, придет ловить, да? Или как-то прикашать. Красно это вроде то, что я устал. вылезайте давайте ребят ну чё ну вылезайте ре мне нафиг таким не помню я до этого честно говоря в gta 5 не доходил еще ладно короче ребята да давайте до следующих встреч встретимся в следующих сериях gta 5 и давайте всем до скорых встреч и увидимся в следующем ролике короче Пока-пока. Я не буду выходить из игры, ну, потому как, ну, сам понимаете.